всем доброго утра сегодня у нас зима очень холодно где-то минус 20 а то и ниже на мне а, пуховик для высотных восхождений и у меня здесь стелс оборудованный сзади планетаркой shimano nexus 7 А сейчас я еду на первой скорости а сейчас я еду на второй. и а, я очень часто слышу всякие забавные мифы про планетарные трансмиссии. И у этих у всех мифов есть одна проблема, я их никак не могу опровергнуть, потому что я даже не понимаю, какой логикой руководствовались, когда, их, когда эти мифы сочиняли. Вот один из последних, который я услышал, это то, что планетарка не может работать минус 20. Именно поэтому я обычно зимой не катаюсь, потому что вот по, по, по вот этой вот каше скользить, это надо фэтбайк, иначе хуйня это все. А у меня вон колеса еще не переобуты с лета. Ну а сегодня я взял этот велик, и самому стало интересно, вдруг там что-то замерзнет, там, я не знаю, дом покроется внутри. Как видите, все едет, однако не совсем э, без... Не совсем гладко. Ну, во-первых, ручка тормозная передняя стала тугой, как я не знаю что. И видите, она вязкая. Похоже на то, что трос замерзли, я не знаю что. вот И аналогичная беда здесь тоже. Вот этот переключающий механизм. Вот он. Вот она первая передача. Вот она последняя. И когда я Отвинчиваю передачки назад То Я не слышу стандартных щелчков Потому что вот здесь пружина Как-то туго идет Но несмотря на то, что щелчков нет э, Все работает э, Если вы думаете, что я Только-только <coughs> достал велик Из теплой квартиры То вы ошибаетесь Велик стоял на улице не один день перед этим Правда, под навесом снег на него не особо падал Ну так, припорошило чуть Пришлось протереть перчаткой сиденья, а то там свой льда был Ну, это не заняло много времени И вот... Не знаю, давайте... Ай, блин. Подкаем. Извините, что нет моей фирменной пандовой методики съемки, но дело в том, что я снимаю на то, что сейчас удобно и то, что работает в этот мороз. Вот, седьмая. И, ⁇-⁇-⁇ поехали! Так, стандартное моментальное переключение. Хопа, первое. Первое, все работает. Другой миф, который мне очень нравится, это то, что, дескать, если у тебя планетарка, то на таком велосипеде нельзя прыгать, иначе она, я не знаю, что с ней сделается, развалится, разобьется. Я, честно говоря тоже не очень понимаю логики потому что здесь а, стоят самые обычные подшипники и вся нагрузка приходится на них как так же как и на обычные втулки а шестеренки они только отцепляют это самое вот эту оболочку когда а, чтобы ее крутить вот когда они, они ее не крутят там просто работает самая обычная обгонная муфта и на ней никакой нагрузки нету, естественно все на самых обычных подшипников. Только подшипник там еще огромный, потому что сама втулка огромная, шаров не до хера. Так что... Вот. Ну и не думайте, что я ни разу в жизни, блядь, на этом или на шоссейнике не прыгал там с бордюра, например. А, другое дело, ну... А, откуда родился этот миф, я еще могу понять, так как... Ам планетарка является неподрессоренной массой. То есть, если ты делаешь, не дай бог, двухподвес планетаркой, то ты рано или поздно разобьешь колесо. Тебе придется делать колесо прочнее, тяжелее, туда-сюда. Вот. Потому что ты не можешь подрессорить. У тебя эта масса находится не за задним амортизатором, а вот перед ним. Вот, но долбоёб, блин, Долбобы транслируют эту мысль на свой лад. Вот. Ну ч, блин, холод собачий. Поехал я домой. Вот. Извините за клик бейтовый заголовок. Вот. В очередной раз с планетаркой ничего не случилось.